Цена покупки 8 миллионов рублей, дисконт 33%, экономия 4 миллиона рублей. Отличное вложение в столице, которое никогда не будет падать в цене. Второй сегодняшний объект – жилой дом общей площадью 800 квадратных метров с земельным участком 2000 квадратных метров. Дом расположен в Красногорском районе Московской области. Рыночная цена 60 миллионов рублей. Цена покупки – 30 миллионов рублей. Дисконт – 50%. Экономия – 30 миллионов рублей. Замечательное место для личного проживания и для перепродажи. Наш третий лот – земельный участок 340 квадратных метров. Участок находится в Московской области в Пушкинском районе. Рыночная цена – 690 тысяч рублей. Цена покупки – 390 тысяч рублей. Дисконт – 43%. Экономия – 300 тысяч рублей. Все подробности по земельному участку пишите прямо под этим видео. Объект под номером 4. Земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров. Категория земель участка – земли пунктов. Земельный участок находится в Московской области в городе Звенигород. Рыночная цена – 20 миллионов 700 тысяч рублей. Цена покупки – 14 с половиной миллионов. Дисконт – 30%. Экономия – 6 миллионов 200 тысяч рублей. И последний пятый лот недели. Жилой дом общей площадью 450 квадратных метров с земельным участком 1900 квадратных метров. Дом расположен в городе Краснодар. Рыночная цена – 11 миллионов 200 тысяч рублей. Цена покупки – 4,5 миллиона рублей. Дисконт – 60%. Экономия 6 миллионов 700 тысяч рублей. Отличное вложение для отдыха и для перепродажи. Если вас заинтересовал какой-то из этих объектов, пишите нам в комментариях под видео, мы подробно расскажем об условиях приобретения. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.